А что случилось, Скорик? Что ты встал посреди дороги? Выводи. Кого? Отдали Васьк. Скорик? Убирай свои игрушки и дай нам проехать. Ваську отдали! Не, ну если ты настаиваешь и у тебя есть другой план, то, конечно, мы можем это обсудить. Даник? А? Пошли! Проходите, проходите, проходите. Проходите. Ай, валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! Валя! весь двор мой приговор